Вот и осень пришла. Листа пожелтело. Ну, не вся, конечно. Но... Так, сегодня 5 сентября уже. Грибов в лесу полно. Но мы идем за ягодами, этом черненькой. Этим сегодня собираем, только маленькие головки. Ну, надо в сосны идти. Там будет... В сосновый лес идти, там их будет много. Мы-то за черника идем. Ну, а мы маховики не собираем. Да? Насколько маленький? А? Насколько маленький? Вон какие. Грибы-то хорошие, вон там, много их. Я имею в виду, что они не ядовитые, но они старые уже Леша Так целая поляна их Кого? Ядовитых? Нет, они хорошие А ты мне говоришь, что ядовитые. Нет, они, говорю, не ядовитые, но они уже старые Мягкие все Ну их вон как много там Я вот эту шляпку вот потрогаю ну. Не, пошли тут целые, ой, по, как, под березовики. Какие у нас тут осины? Она ну еще немного осин Идем, идем, сейчас дойдем до, до черники ну, какие красавцы Ну возьму только вот этот сад он еще рядом Я его беру Иван-чай уже весь такой, uh -huh. осенний. Uh -huh. Листья желтые. А скоро буду ходить, если буду ходить, то листьев вообще не будет здесь. Uh -huh. Ну, Заварникой. Uh -huh. Волнушки в этих местах растут. Что закончится? А, горка. А сейчас вверх будем подниматься. Сейчас вверх будем подниматься. Нет. Допустим, если в хибинах идти, то там вверх проще. Вот обратно спускаться тяжелее. Там нет деревьев. Да. И там спускаться довольно тяжело. Вон волнушка спряталась там вот. Ну да, что это? О. А тебе а неплохо, не хотелось и русскими волнуть. Так. Все, опять лето. Опять а лето? Опять все зеленые. А... Тут. Папоротник уже весь. Он когда начинает расти, стоит палочка, а на нем шарик. И из этого шарика выкручивается. Uh -huh. Так, он необычно. Когда смотришь, думаешь, цветок какой-то. Какие yeah, у нас густые леса есть. Папоротник. Сейчас зайдем черники. Да нет комаров никаких. Ну как, на, меня на меня никто не садится. Значит, ты невкусный. Да. Мне это радует. Надо медведям сказать это, если встретятся. Росомахам. Вон там интересный, О, наверху, а ну, там папоротник тоже, там он желтенький уже, мне нравится, как папоротник расти начинает, сначала шарик просто, шарик на ветке, и потом шарик распускается, просто шарик, когда не знаешь, там трудно понять, что это за цветок. Вон тоже. Идем а ч ⁇ красиво же? Он везде красиво. Не, не, я имею в виду сопки. Тундра. Когда в тундре, так вообще там... Сейчас мы дойдем до ягоды. собираем. Стас, немножко, вон высота сопки. Вон рябинка шевелится. Почему-то в этом году не цвела рябина в лесу. Здесь? Да, Там большие деревья рябины. Некоторые ягоды собирают рябину в лесу, а в этом году даже цвета не было за час Нет, даже не так дорого, как у меня. лучше я не один, женщина, которая с вами хочет петь. пошла канары, два ведра. нравится набрать у нее два ведра с собой. у меня принципе подбор, двадцать четыре метра. можно его набрать белый гриб. такая удача. если раньше наберу, таких больших. запах, конечно. Заметили.